Правильно, неправильно. Упражнение 3.11. НЕПРАВИЛЬНО! ПРАВИЛЬНО! ПРАВИЛЬНО! НЕПРАВИЛЬНО! Неправильно. Неправильно. Урок. Уроки. Преподаватель. Преподаватели. Гараж. Гаражи. Карандаш, карандаши. Урок, уроки. Стол, столы. Университет, университеты. Преподаватель, преподаватели. Гараж, гаражи. Карандаш, карандаши. Правильно. Студентка, студентки. Ручка, ручки. Документ, документы. Студент, студенты. Студентка, студентки. Ручка, ручки. Машина, машины. Улица, улицы. Правильно. Кошка, кошки собака, собаки, шкаф, шкафы, кот, коты, кошка, кошки, собака, собаки. Правильно! Машина, машины, улица, улицы, студент, студенты, документ, документы. Машина, машины, улица, улицы, студент, студенты, гараж, гаражи, документ. Документы, студентка, студентки, ручка, ручки. Правильно! Шкаф, шкафы, кот, коты, стол, столы, университет, университеты. Урок, уроки, шкаф, шкафы, кот, коты, стол, столы, университет, университеты, кошка, кошки. Карандаш – карандаши. Собака – собаки. Правильно.